это блять, Конор крутой Эти чурки заебали, толпой бросились, блять, на другую толпу ведут себя Хабиб должен уехать в свой аул, он ведет себя непрофессионально Чурки ебучие, ебаные Заебали, чур. как заебали эти чер черношки То есть на то дело пошло, все люди, которые делят других людей на нации, на цвет кожи, на расу и так далее Вы можете сосать наш черный член и пойти нахуй Вы проебали, сосите хуй Шалом, товарищи, товарищи подписчики, подписчицы, любители моего творчества, где любители моего творчества и мои хейтеры, всем привет, салют. People. Я сегодня человек не спавший, блять, вчерашнего дня. Это не комната БДСМ, блин, вот. Хотя я очень хочу спать здесь, Я не спал вчерашнего дня, потому что проебался, короче, не ждал бой. Когда будет бой, посмотрел. Бои, понял, что Фергюсон, конечно, убийца, вообще, блядь, просто, блядь, маньяк какой-то, неубиваемый. Я быстро восстановился после перелома ноги. Вот. Хочу всем вам пояснить сразу. Я являюсь человеком, который очень любит Конора Макгрегора, для того, чтобы вы понимали. Вот. Я очень ценю этого человека, как великого шоумена, очень великого бойца, действительно крутого. Вот. Сегодня, когда он выходил на ринг и когда он был на пресс-конференции, на, на всех пресс-конференциях, я не видел того Конора, которого я знал. Этот человек был какой-то другой, какой-то неуверенный, какой-то зажатый, тяжелый был. Вот. Но болел я за Хабиба, потому что Хабиб мой соотечественник. И когда бьется мой соотечественник, я всегда болею за него. Неважно, в каких ситуациях он там показался, может быть, мне не прав или прав, правильно он поступил, неправильно. Но как сказал мой друг, это дело семейное. Это мы здесь можем разбираться там, но когда люди пишут о том, что что-то там неправильно как-то поступил, да, можно, конечно, осудить человека, можно сказать. пришел короче можно сказать что там но говорить о том что человек там чурка чтобы пожать мне уже что он там чурка не чурка, это неправильно ну, вот. потому что чурки мы прямой эфир и серьезный человек в Вот. Ну ладно, дай поговорю с этими с людьми своими. Мои люди там, смотри. Пусть их немного, но их 379-38 человек. Вот. Короче. Очень сильно, блядь, конечно. Конор просто, блядь. Меня сегодня удивил, Я не увидел того Конора, которого я ожидал. Я же Офигенно. Вот, и там одного долбоеба за баню, которую мама не воспитала его с папой хорошо, так вот, очень, очень меня сегодня Конор удивил, потому что он вышел какой-то тяжелый прям, то есть я не видел того быстрого Конора с охуенным таймингом, с охуенным, с охуенным чувством дистанции, вот, И я болел за Хабиба, мне не понравилось то, что произошло после боя, я не считаю, что это было нужно делать, вот, вот я считаю что наверное это было лишним но это уже совсем другой разговор если говорить именно о самом бое вот я могу сказать то что бой был крут Хабиб показал себя охуить оху как он просто у мамы твоей вот. вот Хабиб показал себя просто очень круто. Я он как поезд просто, блядь, бронированный топил. Вот, поэтому именно говоря о бое я могу сказать, что Хабиб молодец. Что-то Конор, видать, не воспринял может всерьез этот бой и так далее. Поэтому м -м, говорить то, что там э, Хабиб Чурка и так далее, это неправильно. Я тоже Чурка, посмотрите на меня, я тоже не русский человек, я похож на любого человека, которого вы называете чуркой. Мне это не нравится, и я буду всех, кто называет нас чурками, называть пидорасами. Раз люди называют нас чурками, мы будем их называть пидорасами. Вы можете говорить о каких-то человеческих качествах, но на нации, на нации людей делить не стоит. Это неправильно. Нация, цвет кожи, раса, это это делятся слабые люди, которые а, не могут никак так сказать, доказать свое превосходство другими путями. Белые говорят то, что мы белые некоторые кавказцы говорят что они кавказцы круче чем белые ну и короче туда-сюда ляля поля. вот еще раз договорняк исключается точно вообще-то стопудово на этом я заканчиваю свою трансляцию я был всех видеть заходите иногда ко мне бой был настоящий и те кто говорят что бой был не настоящий это уже голимые отмазки и и еще раз повторю, я являюсь поклонником Конора Макгрегора. Вот, мне нравится этот чувак, мне нравится, я на него везде подписан. Я смотрю за его жизнью, мне нравится, как он живет, как он размышляет. Но он перегнул палку, когда начал оскорблять родителей и лишних вообще людей, которые не относились к бою, никакого отношения не имеют. Это был перегиб. Поэтому то, что сделал Хабиб с ним на ринге, я думаю, что это как раз. Это, наверное, Конора научит. Но я жду его возвращения, и я думаю, что будет, что обязательно будет реванш. Есть, конечно, двуличный, блядь, толстожопый ублюдок. А не исключить сейчас из UFC Хабиба. Вот. А Лобов, как обычно, Лобов слился. Я так понимаю, боя не будет, Ну и я удивлен. Я удивлен. Я думал, что Лобов все-таки пойдет до конца. Он говорил, что только назад пути нет, только смерть. Только смерть, вот. Но боя, походу, не будет. Мир вашему дому. Любите, не делите людей на этих, как он называется, на нации, на цвет кожи и на прочую ересь. 21 век, блядь, вся хуй поймешь, кто у кого в крови уже есть. Пока. Интересно, вот эти люди, которые пишут, все, я отписываюсь, ну и хуй бы с тобой, ебать ты, долбоёб, нахуй оповещать, отпишись и просто иди нахуй.